Привет! Заканчивая разговор о собственных медиа я хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что сайты, мобильные приложения и страницы в соцсетях являются, пожалуй, основными uh, digital инструментами, которые относятся к собственным, к owned-media, у нас еще есть огромный набор инструментов из так называемого классического оффлайнового маркетинга, который тоже относится к owned-media. И более того, количество собственных медиа непрерывно растет. Эксперименты с ними происходят, и если ты вдруг слышишь какую-то ажиотажную технологию, и ты видишь, что она относится к собственным медиа, во-первых, важно помнить о том, что э, там, есть цикл ажиотажа, и технология может находиться только на взлете. И это просто полезно держать в голове, принимая решение об инвестиции в разработку. Но, во-вторых, я рекомендую в случае дисбаланса какого-либо в отношении собственных медиа экспериментировать в рамках правой части штанги высокорисковых инвестиций. Я рекомендую экспериментировать с новыми появляющимися собственными медиа. В том числе, потому что благодаря какой-то даже не технологической, а коммуникативной новизне они могут э, приводить к тому, что собственные медиа другие могут расти гораздо быстрее в собственной аудитории, чем э, привычные медиа. Самый яркий пример — это появление Инстаграма как собственного медиа. Э, страницы в Инстаграм как э, собственного медиа бренда, это речь идет где-то про 2013, наверное, годы, когда многие бизнесы а, с отсутствующими сайтами, с отсутствующими мобильными приложениями выстрелили благодаря тому, что они своевременно завели и своевременно поработали над продвижением собственной страницы в Instagram. Этот поезд уже ушел. Сделать это сейчас уже довольно сложно. Конкуренция высока. Но постоянно появляются новые медиа. А, может быть, бизнес научится использовать ТикТок. А, если ты мы говорим про 19-20 годы, это какие-то еще новые социальные сети, которые будут появляться и которыми бизнесы будут пользоваться, потому что слишком высокая э, конкуренция в прошлых, в привычных, а пользователи, в которые будут добавляться, потому что там появляется что-то новое. То есть с точки зрения э, базового уровня медиа, да, TikTok, по большому счету, от Instagram TV особо не отличается, потому что… И, или там от, от Snapchat, потому что и там, и там какое-то видео, и там, и там ты быстро переключаешься от одного видео к другому, как Snapchat, но зато там есть что-то другое, что-то забавное, что-то интересное, как э, в караоке -ролики, там или еще что-то, благодаря чему это набирает э, вирусно э, в том числе молодую аудиторию. И, может быть, тебе это будет пригождаться. Несколько примеров, на которых я не, не говорю, что надо именно на них обращать внимание, но это те, на которые я обращаю внимание прямо сейчас. А, собственно, они могут относиться к любому этапу цикла путешествия потребителей, быть задействованными совершенно на разных этапах, включая опыт после покупки. И очень важно помнить об этом. Это, например, навыки Алисы. Алиса — это голосовой помощник Яндекса. Яндекс запустил домашнюю колонку, которая реагирует на голосовые команды и взаимодействует с человеком. Точно такие же колонки есть у Amazon, у Гугла, и в общем их выпускают сейчас все крупные компании. Алиса позволяет разработать собственные так называемые навыки, которые на какую-то голосовую команду могут предоставить какой-то результат. И вы можете найти разработчиков этих навыков, этот навык залить, и пользователи Алисы смогут каким-то образом с вами взаимодействовать через нее. Будет это для твоего бизнеса полезным? Я не знаю. Интересно поэкспериментировать? По-моему, в некоторых э, случаях очень интересно, особенно если речь идет о лояльности и о частых повторных покупках. То есть чисто голосовое, э, чисто голосовое взаимодействие. Э, холодное, очень холодное. Другой э, пример из из нашего прошлого, но тем не менее настоящего, о котором нельзя никогда забывать. Если у тебя существует офлайновая точка продаж, то это листовки, вывески, постматериалы, то есть те, которые используются непосредственно в офисе продаж. Актуальность этих собственных медиа никуда не девается. И экспериментировать с ними точно так же важно. В полиграфии появляются новые технологии, в производстве физических каких-то предметов появляются 3D-печать, которая позволяет произвести какие-то другие постматериалы, которые не были доступны раньше. Однозначно за этим нужно следить, нужно экспериментировать, нужно искать способы, новых способов взаимодействия с аудиторией благодаря офлайновым собственным медиа. Уже прошел чат, ой, уже прошел хайп по поводу чат-ботов или мессенджер-ботов, но... По-видимому, они выходят куда-то вот на плато избавления от недостатков, где-то вот ближе туда, к правой части. Разработка ботов все еще относительно дорога, но, тем не менее, уже есть ряд конструкторов, в том числе для Telegram-ботов, которые позволяют делать это вручную. И в том случае, если у тебя есть большой объем аудитории с однотипными запросами, с которыми ты можешь работать, это может быть тоже важный, ценный инструмент — снижение затрат на коммуникацию со своей клиентской базой, возможно, для работы с людьми на этапе активной оценки альтернатив перехода к покупке. В общем, почему бы и нет? Важно искать дешевые способы экспериментировать с этими инструментами в рамках правой части стратегии штанги. С точки зрения бюджета почти всегда это часы сотрудников, которые это разработают, то есть это либо разработчики навыков, потому что это бесплатно для бизнеса, размещение навыков Алисы. Либо люди, которые разработают чат-ботов. В некоторых случаях это плюс какая-то небольшая дополнительная плата за сервис, либо плюс стоимость производства. В случае, если это физические постматериалы, 3D-печать, баннеры, лифлиты, листовки и так далее. С kpi в случае и новых инструментов и старых инструментов, все остается примерно то же самое. И даже для офлайнового физического собственного медиа важно мерить, сколько у нас было просмотров, показов, сколько людей из тех, кто взяли какие-то листовки и в итоге сконвертировались. Если у нас есть возможность размещать отдельный уникальный email или отдельный уникальный телефон для тех, кто пользуется конкретно вот этим инструментом коммуникативным, то это тоже стоит делать. То есть Стремитесь к тому, к тому, чтобы максимально измеримо подходить к новому инструментарию. То есть любая гипотеза относительно новых owned инструментов должна быть очень хорошо измеримой. Тогда работа с ними будет наиболее эффективной. Закончить сегодняшний урок я хочу, в общем, призывом не сосредотачиваться только на собственных классических уже на сегодняшний день медиа, да, сайт, мобильное приложение, страницы соцсети, но выделить отдельную долю вот в высокорисковых гипотезах на тестирование э, других новых, возможно, быстро набирающих аудиторию э, собственных медиа, в том числе новые соцсети или вообще новые способы коммуникации, такие как голосовые колонки домашние, например. Не стоит этим пренебрегать.